Сайм магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в виде обзоре набор универсального инструмента, может быть комбинированный набор инструмента от компании Джонсвей на 107 предметов. Артикул товара S05H48107S. Вот такая вот упаковка идет. Сам набор поставляется в ней. Упаковка из картона. Особенность данного набора. Здесь у нас присутствуют головки дюймового, дюймового размера и головки метрические стандартные. Далее покажем все в видео обзоре. Производится инструмент на острове Тайвань. Инструмент профессиональный, производитель дает на свою продукцию пожизненную гарантию. Начнем из трещоток. Трещотки на 72 зуба, полностью металлические, то есть рукоятка также металлическая, гладкая. На всем инструменте есть надпись Jones Way, маркировка CRV, кромбонадевая сталь и надпись Taiwan. Здесь трещотки с круговым переключателем, справа-влево, переключение 72 зуба. Размеры трещоток. Большая на 250 мм, маленькая 200 вернее средняя 200 и маленькая у нас трещотка 140 мм длиной. Три рабочих квадрата в наборе. 3 восьмых дюйма, 1 вторая и 1 четвертая дюйма. Трещотку с круговым переключателем. Очень удобные для, допустим, здесь можно вот возвратно-поступательными движениями закручивать откручивать. И также можно вот шайбой в трудонаступных местах закручивать крепеж. Так, далее у нас отвертка вороток. Длина 165 миллиметров. Ручка пластик. Есть присоединительный квадрат. Сюда можно или трещотку ставить Или, допустим, удлинитель или Т-образный вороток. ну Т-образного воротка в данном наборе нет. Также используется с головками под 1,4 дюйма. Особенность данного набора еще здесь нет бит. Только головки и набор 2 ключей дюймовых. Вот он. В комплекте 7 ключей дюймовые размеры. Так, далее. Удлинители. Удлинители 75 миллиметров. Три удлинителя, 1 четвертая дюйма, 3 восьмых и 1 вторая. Все длиной 75 мм. Две свечные головки дюймовые, также под дюймовые размеры, под представительный квадрат 3 8 дюйма. Более упор сделан на дюймовый размер инструмента. И теперь по головкам. Дюймов... Начнем мы с дюймовых размеров. 16 штук головок. Коротких 12-гранных. Вот они. Так, да, вот. 12-гранные дюймовые, 16 коротких. 10 штук 6-гранных дюймовых под квадрат 1,4 дюйма. Вот они. То есть, получается, 12-гранные дюймовые и 6-гранные под дюймовый размер. 13 длинных головок 6-гранных. Дюймовых под квадрат 3 восьмых и 1 вторая. Вот они. В верхнем ряду. И также есть дюймовые головки 8 штук шестигранных. Дюймовых. Вот они. Под квадрат 1,4. И теперь метрические размеры. Метрические размеры 10 штук длинных, шестигранных, 1 четвертая дюйма. Нет, 10, 10 штук у нас. Нижний ряд под 3 восьмых и 1 вторая, председательный квадрат. Метрические размеры. И под 1 четвертую метрические размеры 8 головок еще длинных дополнительно. Нижний ряд. То есть метрические вот и вот здесь вот. Это длинные. И метрические 10 штук у нас. 6, 10, 10 штук головок длинных. Объединение коротких 15 головок. Коротких у нас 12-гранных. Под квадрат 3 восьмых и 1,2. Это 12 гранные метрические. Стандартные. И 10 у нас короткий головок под 1,4 дюйма. Под маленькую трещотку. Также метрический. С комплектацией все. Здесь нет бит, нету кусачек, плоскогубца то есть пассатижей. Только головки, трещотки, головки, три удлинителя, вороток, отвертка и набор дюймовых головок. Короткий, 12-гранных, под маленькую трещотку дюймовые, шестигранные. Головки шестигранные, дюймовые, под три рабочих квадрата, длинные. Метрические, под маленькую трещотку, обычные шестигранные головки, под Среднюю и большую трещотку 12 гранные головки по 3 восьмых и 1,2 вторую дюйма. И также у нас есть головки длинные шестигранные под 3 квадрата. 1 вторая, 3 восьмых и 1 четвертая. Это метрический размер. На данный набор распространяется пожизненная гарантия. Это означает, что производитель означает, что их инструмент качественный и во время работы у вас не поломается во время эксплуатации. Теперь кейс. Кейс в наборе самый простой. Обычные пластиковые защелки. Цельно литой полностью. Габариты кейса. Ширина у нас 43, длина 34, высота кейса 8 сантиметров. Вес 8 килограмм 900 грамм. Джон Jonesway на верхней крышке. За подписку на канал, за оставленный комментарий под видео на данный набор. Мы делаем дополнительную скидку. И на, на инструмент Jonesway на наборы у нас бесплатная доставка. Спасибо за просмотр. До свидания.